Основной частью ядерного реактора является активная зона. В ней находятся урановые стержни, ядерное горючее и замедлитель нейтронов для регулирования скорости протекания реакции. Энергия, выделяющаяся в ходе ядерной реакции, отводится теплоносителем. В зависимости от конструкции ядерного реактора, в качестве теплоносителя может использоваться обыкновенная вода или какой-либо жидкий материал. Для уменьшения утечки нейтронов активную зону реактора окружают отражателем нейтронов, который возвращает их в активную зону. За отражателем располагается защитная оболочка из металла и бетона, которая предохраняет окружающую среду от радиации. Управление цепной ядерной реакцией осуществляется с помощью управляющих стержней, вводимых в активную зону реактора. Их изготавливают из веществ, которые хорошо поглощают нейтроны. Высота погружения стержней в активную зону может регулироваться. Перед началом работы реактора стержни полностью вводят в его активную зону. При этом поглощается значительная часть нейтронов, и цепная реакция не происходит. Для запуска реактора управляющие стержни постепенно выводятся из активной зоны. С помощью специальной автоматики они удерживаются в таком положении, чтобы число нейтронов сохранялось постоянным, и происходила цепная реакция деления ядер урана. В аварийной ситуации стержни быстро погружаются в активную зону, число нейтронов резко уменьшается и цепная реакция прекращается.